Сегодня поговорим о том, как подобрать резину а тренировочную, такую как, э, здесь, например, для своих подтягиваний, если вы плохо подтягиваетесь, либо хотите увеличить количество подтягиваний, то необходимо приобретать такую э, резиновую петлю. А также ее можно заменить, если не хотите где-то заказывать, либо долго это будет ехать, можете э, использовать э, медицинские. Эластичный бинт и, uh, также несколько раз складывать и он будет выполнять такую же работу если вы немного весите. Э, резиновую петлю необходимо выбирать по нескольким критериям. Это ваши килограммы, сколько вы весите, и э, физическая ваша подготовка. Если вы ни разу не подтягиваетесь и весите, весите больше 80-90 килограмм, то необходимо брать среднюю резиновую петлю. И соответственно, если вы весите 50-60 кг то необходимо ее брать э, меньшим сопротивлением, так как резиновая э, петля должна э, выполнять свою функцию. Это не должна быть какая-то жесткая, как цепь, либо лямка. Э, она должна растягиваться и не должна сковывать ваше движение техники. В дальнейшем вы будете выполнять какие-то другие пытательные упражнения. Они будут способствовать улучшению вашей техники. Если вы возьмете жесткую резину, она не будет растягиваться, а будет жесткая, как ступень. Если вы будете не остановиться ногой, то в конечной базе, в нижней, например, она уже не будет так эластично растягиваться. И получится, что вы подтягиваться будете с прыгка, либо с напрыгом. С резиновой петлей можно выполнять различные упражнения. Если забежать вперед, говорить про мужскую половину, то эта резина, я уже сказал, должна быть средней жесткости, либо э, меньше средней, э, чтобы плавненько вы выполняли, чтобы вы не только ногами работали при отталкивании, э, например, например, изучать подтягивание, а немного оттянули мышечную свою силу, мускулатуру, чтобы вы привыкали. Если говорить про девушек, женщин, то ревную петли берут наименьшего сопротивление, сопротивления, то есть если это какой-то фитнес, то необходимо... Маленькое сопротивление резины, чтобы она не сковывала ваше движение Чтобы упражнение выполнялось правильно С резиной петлей можно как подтягиваться на двух руках Также можете может упражнением подтягивания на одной руке Резинным петлю на самую и, и, и, и подтягивайтесь Натяжение резины будет способствовать уменьшению вашей, вашего веса. Если вы весите там, взять 60 кг, то в нижней растянутой фазе, в зависимости от растяжения э, резины, это будет вес скидываться, это будет примерно 50 кг, 55 То есть вы почувствуете, что упражнение делается намного легче. Как я уже сказал, резиновую петлю можно заменить эластичным бинтом, и здесь э, не будет... Э, большой подмены, то есть кто и и будет выполнять свою задачу, лишь бы вы в нижней точке, когда вы будете изучать это упражнение такое как подтягивание, в нижней точке надо, чтобы опора какая-то была, чтобы вы немного скидывали свой вес, и соответственно вы будете подтягиваться. И подытожить, что мы тут наговорили, то резин для подтягивания необходимо подбирать под свой вес, под вашу физическую подготовку. И под те упражнения, которые вы в дальнейшем планируете изучать, либо будете делать. Но, наверное, все сказал, что хотел. Всем пока. Смотрите следующее видео.